Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу показать один э, сервис для работы в Instagram. Сервис этот называется iconosquare.com Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. То есть для того, чтобы зайти на этот э, сайт, нам нужно залогиниться под нашим логином и паролем под в Instagram. То есть, у меня это мой городской аккаунт, про который я сейчас немного расскажу. То есть, ввели логин, король нажимаем «Войти». Далее. Для того, чтобы попасть, скажем так, в наш аккаунт, нам нужно нажать вот на вот этот вот раздел «My Media». И здесь э, у нас показан наш аккаунт, то есть э, наш логин, описание и показаны наши фотографии, которые есть в нашем аккаунте. То есть у меня аккаунт, э, я сейчас вызываю аккаунт по городу Одесса, это городской аккаунт. И почему я выбрал, э, скажем так, этот э, аккаунт? Ну, первое, это потому что здесь контент создают сами пользователи, то есть фотографии, картинки. То есть фотографии предоставляют сами пользователи города Одессы. И потом я их публикую в этом аккаунте. Далее. Во-вторых, чем хорош этот аккаунт, это тем, что когда он уже будет раскручен, там будет 10 или 20 тысяч подписчиков, то уже можно будет продавать здесь рекламу. И реклама таких аккаунтов дороже, потому что здесь именно целевые пользователи, целевые люди из конкретного города. Так что рекламодателем здесь будет, скажем так, хорошо выказывать рекламу. Вот. Это вкратце о этом аккаунте, который я развиваю. То есть у меня сейчас вот есть 916 подписчиков, подписанных на мой аккаунт. Есть уже 79 публикаций. Здесь показаны лайки комментарии под фотографиями. Также на этом сервисе можно отслеживать а, статистику по этому аккаунту. Для этого нам нужно перейти в раздел «Вот статистикс». Вот, здесь нам показаны… Ну, здесь статистика немного запаздывает на один день, если я не ошибаюсь. Здесь показано общее число публикаций, общее число лайков и общее число комментариев на нашем аккаунте. Далее показано наше, число наших подписчиков. Ниже показано новых подписчиков за последние 7 дней, сколько прибавилось и сколько отписалось. То есть прибавилось 119, отписалось 48. И, в общем, это составило плюс 71 подписчик. Также здесь есть еще такой полезный и интересный раздел как Rolling Mouse Analytics, то есть вот этот второй. Здесь показана статистика подробная по нашему также аккаунту. Можно посмотреть. А какой пост набрал больше всего лайков вот у меня вот этот пост 97 лайков набрал какой пост набрал больше всего комментариев то есть у меня аккаунт скажем так молодой и активность пока здесь небольшая то есть вот видим 4 те комментарии под постами также вот можно посмотреть какие пользователи ставят больше всего нам лайков и можно посмотреть статистику, график статистики по нашим подписчикам. Вот. Единственное, что здесь нельзя делать, то есть здесь можно скачивать фотографии, но загружать фотографии в этом сервисе нельзя. Как скачать фотографии, я сейчас покажу. То есть мы переходим на главную страницу. Вот, в поиске, допустим, находим какую-то э, фотографию по нашему тесту, допустим, вот. В поиске нашли. Здесь нам вот показаны с левой стороны все аккаунты, которые есть по этому запросу, а с левой стороны показано число хэштегов с этим запросом, вот выбираем первый, далее вот, допустим, мы хотим сохранить, скачать эту фотографию, но, конечно, если пользователь не разрешил вам скачивать эту фотографию, тогда лучше этого не делать, если же здесь вот этой фотографии будет хэштег вашего аккаунта, тогда эту фотографию скачивать можно, то есть, Открываем эту фотографию, нажимаем правой кнопкой мышки «Сохранить картинку как» и сохраняем ее на компьютер, тот раздел, который вам нужен. Вот. Так что вот такой вот сервис для работы с Инстаграмом. Если это видео вам было полезно. Ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал. И в следующих видео я буду рассказывать, как можно продвигаться в Инстаграме.